Господин председатель, я хотел бы вас предупредить, что как только вы сейчас ударите молотком, тем самым, формализовав ваше решение, будет создан вопиющий прецедент, когда представителям Украины в Совете даются привилегии, в которых отказываются представителям других регионов мира. То же, то же что мы наблюдаем сейчас, это очередная попытка утвердить право отдельной группы стран, когда вы, как представитель, очевидно, золотого миллиарда, открыто отдаете предпочтение Украине лишь потому, что она ваш геополитический проект? Проблема остального мира получается вас не волнует. Хотел бы сказать несколько слов по порядку введения заседания. Хотели бы попросить вас пояснить на каком Основание. Вы предлагаете дать министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе слово до того, как выступит член Совета. Мы, мы не имеем ничего против его выступления, но в Совете существуют правила, которые были установлены задолго до того, как Мальта стала членом Совета Безопасности. Стал стала членом Совета Безопасности. Я могу привести вам конкретные примеры из недавней практики. Заседание по ЦАР 21 февраля сего года. Госпожа Сильви Валерий, Валерий байпот мон министр иностранных дел ЦАР, выступала после членов Совета. 27 января сего года на заседании по Мали. Министр иностранных дел этой страны Абудалаед Диоп также выступал после члена Совета. 11 января сего года на заседании по Колумбии колумбийский вице-президент, подчеркнул, даже не министра иностранных дел, а вице-президент Франции Маркис Мина выступала после члена ВСБ. 24 января сего года на заседании по Гаити министр иностранных дел Доминиканской республики Роберто Альварес Гилл выступал после всех членов СБ. Аналогично, после членов СБ он выступал на заседании по ГАИТИ 21 декабря 2022 года. И список таких примеров можно продолжить. Если говорить о прецедентах, то сам Дмитрий Кулеба выступал в Совете Безопасности 22 сентября 2022 года после всех членов СБ. Ни разу никто из западных делегаций не предложил Заслушать представителей африканских, латиноамериканских, да и вообще каких-либо других регионов, кроме Украины, на заседании, которые непосредственно их затрагивают до того, как выступят члены СБ. Вы понимаете, как глаза всего остального мира будет выглядеть сегодняшнее ваше решение дать Дмитрию Кулебе привилегированное право выступить в начале заседания? Еще раз хочу подчеркнуть, мы не имеем ничего против выступления Дмитрия Кулебы как такового и готовы его выслушать. Но это должно быть в строгом соответствии со сложившейся практикой, когда делегации по правилу 37 выступают после членов совета. То же самое касается беспрецедентного числа делегаций, приглашенных сегодня по правилу 37. 12 стран Евросоюзов добавок к высокому представителю Жозепа Барели. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позицией, продиктованной Брюсселем, никакой добавленной дискуссии не принесут, добавленной стоимости. Такой подход девальвирует ее ценности и наносит удар репутации Совета. Ваши британские коллеги уже вошли в историю, как как недобросовестные председатели Совета, отказав нам в проведении экстренного заседания, что беспрецедентно. Сожалеем, что мальтийское председательство раз за разом демонстрирует открытое пренебрежение к процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя национальную позицию и общую позицию Евросоюза выше обязанности председателя Совета Безопасности, которому предписано быть стражем процедуры и занимать беспристрастную позицию. Вынуждены констатировать, что с этой задачей Мальта не справляется. Это только подтверждает наше мнение об отсутствии добавленной стоимости расширения Совета за счет западных стран. Вы просто превращаете свой Совет в инструмент своих прихотей.